Всем респект, братва, с вами Родионер 120 Гигабайт, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Как вы знаете, нам осталось совсем немножко до конца игры, но перед тем, как пойти в финальную локацию, я вам расскажу, как это сделать, это все оказывается не так просто. Вот, я э, тут побегал в округе и вспомнил одну такую штучку. Когда мы начинаем игру, э, я не знаю, сталкивались вы с этим не сталкивались, давай сейчас выйдем из э, храма. Огня, когда вы начинаете игру, вы приходите к храму огня. По крайней мере, у меня была такая ситуация. Я не пошел сразу в храм огня. Я потому что предпочитаю сначала изучить локацию вокруг. Вот, и там, вот, чуть левее от э, храма огня. Меня там выносил чувак с катана. Я не знаю, сталкивались с ним, не сталкивались. Я в итоге там его запиздрячил, но чуть позже, да, уже. Но поначалу он меня там выносил. И я думаю, что он, там, блядь, охраняет. В итоге, когда я его убил, я такой думаю, блядь, сейчас я выясню, здесь наверняка какой-то проход, типа там в следующую локацию, еще какая-то херня. Там может быть какой-нибудь лут пиздатый. Вот. И я сюда пришел смотрю: о, бля, лутик открывай, и хуй, да, там, с той стороны, не открыть. Я думаю, что за херня. Потом, короче, поговорил с этой торговкой, которая сидит в храме огня. И у нее есть ключ от башни. Я думаю, ну вот он ключ от башни, заебись. Пошел, он ни не открывает. Думаю, ну что за херня, блин, почему он ни не открывает? Вот. Оказалось, что это ключ совсем от другой башни. Которая находится дальше, за храмом То есть, э -э, не вот этой конкретной башни А другой Давайте мы сейчас пойдем, если честно, я не очень помню Блять, чувак, ну ты вообще сейчас не по уровню э -э, Я не помню Проходил ли я туда, в эту башню Блять, как-то попасть еще, не помню Так, давайте глянем просто, где-то тут есть выход К этой башне Так, вот здесь вот справа есть выход к этой башне Но я что-то не помню, чтобы я туда ходил да, и она закрыта. Вот она закрыта у меня. Наверняка у меня есть ключ. Использует ключ от башни. Вот, я его купил тысячу лет назад и вот до сих пор до конца игры не использовал. Вот, сейчас мы посмотрим с вами, что здесь такое. Если что, ребята, этот ключ у, торгов... у торговки этой в Храме Огня стоит он 20, по-моему, тысяч душ. Давайте идем дальше, идем дальше и посмотрим. Значит, я наверняка не подобрал, тут ни хрена. Наверняка тут что-то есть. Вот, и мне кажется, вот, что через эту башню можно попасть туда вниз. Во! Точняк! Вот он, этот лут, который мы не можем взять, как я понимаю, это он. Или нет, подождите. Подождите, это не самый низ, вон там где-то самый низ. Ну тут тоже есть какой-то лут. Ладно, это глянем сейчас попозже. Давайте я тут лифт увидел. Давайте поднимемся на лифте и посмотрим, что у нас там наверху. Потому что эта вот башня у меня осталась неисследованной. Да, несмотря на то, что игра уже пройдена практически. Ну вот, так я и думал. Здесь что-то лежит. И это у нас душа-хранительница огня. Душа-хранительница огня, вернувшаяся из бездны. А где описание? Описание, описание. Показать инфуикс. Э, душа хранительца огня, которая, как утверждает, вернулась из бездны. Эта хранительница огня оберегает костер служит его чемпиону. Говорят, она приняла темную метку, окно в бездну, осквернившую ее душу. И все и же ее душа однажды окажется в груди другой хранительницы огня. Во! Возможно, мы можем отдать эту душу хранительнице огня, нашей хранительнице огня, которая сделала мне минет. Но вы это все не видели, слава богу, потому что, ребята... Это не для вас. И к тому же вы бы смеялись над моей пипичикой. Это мне тоже не нравится. Так, давайте вернемся. Вернемся и попробуем сейчас спуститься вниз. Каким-то образом. Блин, там только не видно хера. Осторожней, много будешь ждать, скоро составишься. Что это за хуйня? Кто это? Есть места, в которые не стоит ходить. Ой, я слегка опоздал. Кто ты, пидор? Чё ты угораешь-то, хуйсос, блядь? Не бойся, в смерти тоже есть своя красота. Кроме того, вокруг тебя будут сплошные девицы. Мечта любого мужчины, не так ли? Да, это так, чувак. Но только если мертвые девицы, то это као, потому что я не, не некрофил. Я не люблю ребят мертвых девиц, братан. Хотя, в принципе... Можешь попробовать, это же Дарк принципе. Так, ладно, а в чем прикол-то? Ох, неважно. Я за всем прослежу. Сдеру с твоего трупа все безделушки. Ну и повезет же кому-то из покупателей. Так, как я понимаю, чувак нас тут запер, да? Мы не можем выйти. С этой стороны не открыть. Ага, вот в чем прикол, друзья мои, вот в чем прикол. Мы пошли, значит, тут забирать душу хранительца огня. А вот этот тут нас тут запер, блять. Кто ты, пидор? Хоть кто ты такой-то, сос? Так, все то же самое, говорит. Ну ты пидор, братан, Ну ты и пидор. Слушай, если я тебя найду, я тебе в жопу засуну этот меч. Понял? Ты говно собачье, блядь, заперт, блядь, тут. Так, ладно, друзья, давайте попробуем. Давайте мы с вами сейчас. Давайте мы с вами сейчас попробуем спрыгнуть вниз, видимо, этого он от нас и ждет, да. Ну, вообще, чувак, я и так собирался это сделать, ты просто дебил, понимаешь, нас просто так тут запер. Другой вопрос, если вот я вниз упаду и умру, пропадет ли моя душа хранительница огня, это будет очень обидно. А вот это вот похоже на, на самый низ. При этом у нас здесь тоже есть какой-то лут, который я бы, если честно, сразу забрал. Друзья мои, вот в чем большая самая проблема, это то, что у меня нету кольца кошки, по-моему, как она там называлась, да, господи, боже мой. Uh, которое мне бы помогло, которое мне бы снизило повреждение от падения с высокой высоты, с с высокой высоты. Ни черта у меня тут похожего нету, друзья мои. Не знаю я, как я тут выживу. Нет у меня тут ни хрена такого кольца. И более того, я его нигде не видел в игре даже, потому что я бы его сразу купил. Ладно, друзья, давайте пробовать, давайте пробовать. Этот пидорас нас запер, чтобы у него хрен отвалился. Блин, я все таки хочу вот это попробовать подобрать, но боюсь, что я здесь умру. С другой стороны, у меня сейчас полная жизнь из-за угля. Давайте пытаться, давайте пытаться, давайте попробуем. Блин, этот ебаной платформе просто крэшбэндик вот сейчас будет у нас, ребят, здесь. Так, стоп, стопой, стопой, стопы, братан. Да нет, нет, нет, чувак, ну да ты чё нахуй? Ёб твою мать, а. Ну, конечно, я знал, я просто знал, друзья мои. Так, ладно, я замечательно отъехал там в этой башне, свалившись вниз. А, давайте попробуем сейчас пройти еще раз туда. Возможно, этот хуйсос там стоит, там мы такие сзади подходим. и, здорово, братан, ты чё, блядь, попутал немного, дружище, блядь. Ну, ты, конечно, молодец, ты молодец. Вот, и запиздрячим его, да, только надо -то оружие, наверное, в руку взять. Нет, тут никого нет, тут никого нет. К сожалению, я бы ему, конечно, яйца порезал. Я бы ему яйца порезал с радостью, но не выйдет. Зато мы с вами можем, э -э, не парить, пытаться сейчас посмотреть... Так, душа хранительца огня сохранилась. То есть мы ничего не потеряли, отлично. Мы просто умерли, и ничего страшного. Придурок нас запер, но теперь у нас все открыто. Конечно, уже не так интересно, но мы с вами теперь попробуем взять и тот лут, и тот лут. И я постараюсь вам показать, что там, что там. Так, давайте вот как в прошлый раз, чтобы я не отъехал. Не вышло, друзья мои. Не вышло. Крэш-бендикут из меня никудышный. Давайте пробовать еще раз. Так, друзья, вернулись опять, давайте крэш Bandicoot style. погнали, короче, нам надо спрыгнуть вон туда вниз, забрать этот лут, потом можно спокойно будет отъехать, если что, вернуться сюда, чтобы забрать вот этот вот лут, вон он, внизу, и мы будем счастливы, мы, наконец, выясним, что там, и зачем там, и когда там. Так, мне главное, что, мне главное разбежаться, потому что в прошлый раз у меня не получилось запрыгнуть, потому что я не разбежался, но если я, блядь, Б нажимаю, то, блин, падаю вниз. Так, давайте еще раз вот так вот. Опа! И нельзя его забрать. Это ловушка, походу, друзья. Походу, это ловушка. Небось там какой-нибудь, блин, навозный пирог на веревке, блядь, опять. Давайте попробуем раздеться совсем. Может быть, это нам поможет. Я, конечно, сомневаюсь в этом. Васька, давай. Васька, ты должен справиться, Васька. Ты голый. У тебя отличные панталоны, я считаю, дружище. Ты должен голым попробовать. Вот ты голый. Ты должен справиться и не падать там, братан. Давай, Василий. Давай, мой дорогой Васька. Давай. Тебя выпустили из бутырки. На сбор лута. Не зря же все это было, друг. Ты должен это обязательно все забрать сейчас. Так, привет. Привет опять. Слушайте, ну не знаю, я не знаю, как туда прыгнуть так, чтобы не сдохнуть. Но, по-моему, она прям даже построена так, чтобы отъезжать, друзья. Так, ладно, давай, Василий. Василий, ты, ты должен справиться. Ты сейчас вот должен прям вообще как царь. Давай, Васька. Васька, ты мудак. Васька, ты, блядь, сука, косоглазая хуйня. Вот. Но зато мы здесь посмотрели, Лутик, отлично, он лежит. Так, ну я в Ваську верю, на самом деле. Вы, конечно, в не верите, вы думаете, что заключенные справиться не могут, но я верю, что он может исправиться, что Васька нам поможет. Да, Васька? Васька? Васька, блядь. Так, Васька снова на позиции, Васька готов к прыжку, Васька готовится к прыжку. Судя, готовьте, пожалуйста, ваши оценки, потому что Васька прыгает. Васька, молодец, Васька. yes, Ваську, Ваське удалось. Так. И мы забираем мантию хранительницы огня, перчатки хранительницы огня и юбку хранительницы огня. И теперь мы, блядь, можем переодеться в хранительницу огня. Опаньки. И Васька даже выжил это падение. Хотя я на самом деле случайно нажал Б. Не хотел. И тут мы забираем кольцо Эстуса, а вот это вот, друзья мои, очень интересно. Давайте посмотрим, что мы забрали, давайте посмотрим. Васька справился, Васька молоток. Кольцо Эстоса. увеличивает ОЗ восстанавливаемый флягой с Эстусом. Ну, в общем-то, ничего особенного, зеленое кольцо из осколков увеличивает восстанавливаемое э, Эстусом ОЗ. Очки здоровья. Это кольцо когда-то вручили одной хранительнице огня, но она так и не встретила своего чемпиона, последующий. Трегефар стал притчей в языцах. Какие-то наркоманы дописывали, друзья мои, описание. Трегефар, языцах, блядь. Вы чё, мать вашу? Чё вы несете, друзья мои? Ладно, Васька справился со своей задачей. Васька хребнет Певчанского. И Васька выберется из этой... Из этой темницы. Наконец-то мы ее открыли. Наконец-то в конце игры. Так, а еще, друзья, я хочу на самом деле на всякий случай сходить э, в темную версию этой башни и чекнуть, нет ли там чего-то. Мало ли там что-то э, разрабы запрятали, хрен его знает. Давайте посмотрим. Блин, так непривычно тяжелых доспехов, конечно, после легких вот этих, после легкого сета, относительно легкого, конечно, сета. Скажем так, среднего сета, да, который у меня был до этого. Немножко непривычно на них бегать, потому что они какие-то тяжкие, эти доспехи драконоборца. Но зато я выгляжу как просто самурай и вообще мечта просто. Самурай с мордочкой. Смотрите, какая мордочка. Смотрите, какая мордочка. Так, давай чекнем. Так, и она закрыта. Возможно, она закрыта, и ее нельзя открыть. Да, ее вообще нельзя открыть, друзья мои. Туда нельзя попасть. Нет, эта башня не работает. Теперь вы об этом знаете. К сожалению, разработчики нас за нашу находчивость никак не вознаградили. Поэтому на этом все друзья мои. Вот так вот. Не забудьте проверить, чекнуть эту башню. Васька вам показал, как, как это сделать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в битве с финальным боссом игры. Всем респект. Йоу!